Добрый вечер, в эфире новости в студии Аина Исакова и в начале, коротко главном. Президент обсудил с министрами обороны государств, членов ОДКБ, вопросы безопасности региона. В Ереване прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС. Обсуждены состояния и расширение многостороннего партнерства в рамках интеграционного объединения. А КСГКМБ при получении взятки с поличным задержал начальника отдела перспективного планирования Бишке глав архитектуры. Имущество бывшего вице-премьер-министра Душембека Зилалиева оценивается в более чем 158 миллионов сомов.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 Выступивший от имени участника встречи министров обороны ОДКБ, министр обороны Беларуси Андрей Равков пожелал успеха в главе государства. В завершении президент выразил уверенность в успешном проведении всех намеченных мероприятий на текущий год и пожелал всем продуктивной работы, успехов в развитии и укреплении организаций. На встрече с президентом также приняли участие исполняющие обязанности генсека ОДКБ Валерий Семиряков, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, министр обороны Армении Давид Танаян, Казахстана Нурлан Ермекбаев, России Сергей Шойгун, Таджикистана Ширали Мирзо. Я приветствую вас на нашей благодатной гостеприимной земле. И наша встреча проходит на Дня Победы, Великой Осеннования. От своего имени, от имени народа Кыргызстана поздравляю вас всех с этой знаменательной датой. Это наша общая победа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 Итак, результатом заседания Совета министров обороны государств членов договора о коллективной безопасности стало подписание 11 документов. В обсуждении вопросов безопасности региона приняли участие министры обороны ОДКБ, исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семеряков и начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. О результатах заседания глав оборонных ведомств расскажет Бекмамат Асамбек Улу. Палитра обсуждаемых вопросов в ходе заседания оказалась такой же разнообразной, как и цвета флагов государств участниц ОДКБ. В ходе работы министры обороны в узком и в расширенном форматах обменялись мнениями относительно вызовов и угроз в Центральноазиатском регионе. Обсудили вопросы организации совместных действий по снижению напряженности на отдельных приграничных районах. Мы обсудили широкий спектр вопросов, включая вызовы, угрозы, военной безопасности центрально азерского региона, коллективной безопасности. Совместные действия по снижению напряженности в тажико афганском приграните. Мы рассмотрели ряд важных документов по совместной подготовке органов управления и формированию сил и средств, созданию рабочей группы при Совете Министров обороны ОДКБ, по вопросам материально-технического обеспечения войск». Одной из важных тем стал вопрос безопасности на таджикско-афганской границе. Традиционными угрозами для этого региона стали наркотрафик и нелегальная миграция. Основную же опасность представляет активность террористических и экстремистских группировок в регионе. «Принят и сегодня одобрен министрами обороны очень важный документ – это перечень дополнительных мер, на снижение напряженности в таджикско-афганском приграниче. Конечно, я не могу сейчас весь перечень вам этот сказать, потому что он носит э, в большинстве своем закрытый характер, но поверьте, э, эти мероприятия охватывают полностью как вопросы политического внешнеполитической нашей деятельности, так и вопросы военного сотрудничества, так и вопросы противодействия вызовам угрозам, таким как наркотики, незаконная миграция и, конечно, терроризм и экстремизм». В целом, участники заседания отметили высокий уровень организации мероприятия принимающей стороной. Отметим, что нынешнее заседание проводится в рамках председательства нашей страны в организации. «Президент Кыргызской республики еще раз обратил внимание и министров обороны, всех участников совместного о необходимости реализации тех приоритетов, которые Кыргызская республика объявила на период председательства ВДКБ. И он подробно остановился практически на каждом приоритете. И вот сегодня мы на заседании СМО как раз в рамках вот этих приоритетов обсуждали многие вопросы, и многие вопросы направлены как раз на реализацию этих приоритетов. Заседание Совета министров обороны стало началом череды заседаний уставных органов организации. В дальнейшем вопросы, поднятые сегодня, будут обсуждаться на заседании Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов Безопасности. А в ноябре этого года весь перечень вопросов будет вынесен на обсуждение глав государств-членов ОДКБ. Бекмумата Самбеку Лорискельдикокульбеков ЛТР Бишкек. Премьер-министр принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое прошло в Ереване. На заседании были выслушаны мнения участников встречи по поводу концептуальных вопросов развития совета, в том числе по реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации СУП контрактации и трансфера технологий. Всего в повестке дня заседания значилось 13 вопросов, касающихся состояния и расширения многостороннего партнерства в рамках интеграционного объединения. Удалось ли главам правительств обсудить весь перечень вопросов и каковы итоги заседания Евразийского межправительственного совета ЯС, расскажет наш корреспондент Гульзада Чубакова. Это второе за этот год заседание Евразийского межправительственного совета экономического союза. В этот раз она проходит в Армении, которая, напомним, в этом году председательствует в органах ЕАЭС. Отметим, что председательство Армении приходится на пятилетие подписания договора о Евразийском экономическом союзе. За прошедшие пять лет, как отмечают эксперты, Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. И несмотря на трудности первых лет, в настоящее время показывает положительные темпы роста взаимной торговли и укрепления экономических отношений. Для обсуждения вопросов дальнейшего углубления сотрудничества в рамках объединения, главы правительств государств членов ЕАЭС собрались сегодня в городе Ереван. Перед началом мероприятия, которое прошло в спортивно-концертном комплексе имени Карена Дамирчана, высоких гостей каждого из коллег встретил и тепло поприветствовал премьер-министра Армении Никол Пашинян, после чего состоялось традиционное фотографирование. Главы правительств Кыргызстана, Казахстана, России, Белоруссии и Армении собрались обсудить наиболее важные вопросы. И не менее значительными стали их предложения и инициативы по развитию сотрудничества. Одним из актуальных и значительных вопросов стала необходимость внедрения единой системы прослеживаемости товара в странах ЕАЭС. Это позволит таможникам пресекать контрабанду, а для добросовестного бизнеса в разы сократит проверки и досмотры. Все эти задачи главы правительства обсудили на заседании Евразийского межправсовета в узком составе. Сейчас там председатель коллегии. В целом на этом заседании Межправсовета было рассмотрено 13 вопросов. И одним из главных из них стало обсуждение аспектов реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации», субконтрактации и трансфера технологий, работы по устранению препятствий. Главам правительств был предоставлен доклад Евразийской экономической комиссии о создании условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС, который содержал рекомендации по развитию в перспективе интернет-торговли в Союзе. В этом плане Кыргызстан, который проводит весьма успешную работу в направлении цифровизма, Готов поддержать проекты и развивать взаимовыгодные проекты в рамках цифровой повестки. Об этом своей речи отметил премьер-министр нашей страны Мухаммед Калыя Благазиев. 2019 год в Кыргызской республике был объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. И Кыргызская республика уделяет большое внимание вопросам цифровизации и готова поддержать, а также развивать взаимовыгодные проекты в рамках цифровой повестки. В этой связи я хотел бы отдельно остановиться на рассмотренном проекте ⁇ Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтракции и трансфера технологий ⁇ Мы верим, что данный документ послужит хорошей основой для установления тесного взаимодействия в сфере промышленности. Считаем, что проект имеет хорошие перспективы, если будут обеспечены условия реализации совместных задач для цифровой трансформации промышленности государств-членов Союза. Говоря о цифровизации, премьер-министр подчеркнул, что еще одним приоритетом является реализация национальных механизмов «Единого окна», которые позволят достичь упрощения процедур международной торговли. И подчеркнул, что в этом плане в Кыргызстане проводится большая работа по автоматизации государственных услуг. В результате выдача уже многих разрешительных документов производится в электронном формате. Он отметил, что ЕАЭС является одним из наиболее молодых и быстро развивающихся интеграционных объединений. При этом есть необходимость обеспечения максимально эффективной Единого рынка ЕАЭС, что напрямую влияет на благосостояние и качество жизни народов и выстраивание новых форматов взаимодействия. Еще одним приоритетом является реализация национальных механизмов «Единого окна», который позволит достичь упрощения процедур международной торговли. Принятый сегодня проект эталонной модели национального механизма «Единое окно» позволит достичь единообразия в регулировании внешнеэкономической деятельности государств-членов Союза. В этом контексте в Хрыжской Республике проводится большая работа по автоматизации государственных услуг в результате выдачи уже многих разрешительных документов производится в электронном формате. Уважаемые коллеги, считаем, что только общими усилиями мы сможем добиться основополагающих целей Союза – и заполнить все существующие изъяны на пути к сильному, надежному и процветающему интеграционному объединению. Цифровая повестка ЕАЭС должна стать одним из основных инструментов совершенствования Союза. Должна повыситься его эффективность и привлекательность. Вместе с тем должны быть устранены административные, таможенные и торговые барьеры. И в этом плане необходимо последовательное продвижение инициатив в реализации цифровой повестки. Речь идет о внедрении электронных сопроводительных документов в государств членов Союза, создании электронной биржи труда и иных аналогичных платформ, отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что это непосредственно скажется на получение прямой выгоды для экономик стран-участниц. Особый интерес представляет полноценная реализация цифровой повестки ЕАЭС одного из стратегических направлений нашего сотрудничества. В частности, считаем, что создание собственных евразийских экосистем может способствовать развитию цифровых услуг, увеличению дол доли услуг в трансграничных товарах Союза и обеспечению баланса в регулировании рынка цифровых услуг и связанных с ними товаров. Ну а премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас отметил, что острые остаются проблемы препятствия в товарообороте в Союзе. С ним согласился глава правительства России Дмитрий Медведев, отметив, что барьеры свободного движения товаров все еще имеются. И в решении этих вопросов необходимо прилагать совместные усилия. При этом он подчеркнул и успешно достигнутые в течение пяти лет результаты. Домой пример и рост ВВП в Союзе на 2,5%, добавил председатель правительства России. С третьими странами товарооборот вырос на 19% объем взаимной торговли между странами-участниками почти на 9 или более чем на 9 процентов за счет роста объема перемещаемых товаров есть положительная динамика и в промышленном производстве порядка 3 процентов прирост действительно немало препятствий для свободного движения товаров Капиталы и рабочей силы. Причем очевидно, что эти препятствия есть во всех экономиках. Здесь нет вот ситуации, когда какая-то экономика стерильна, а все там другие экономики смотрят с завистью. Нам нужно двигаться всем в этом направлении. Мы работаем по плану мероприятий, по дорожной карте. Кроме этого, на заседании были обсуждены вопросы сельского хозяйства и фитосанитарии. Развитие промышленной кооперации не только – по итогам заседания был подписан ряд документов. Подписано э, решение, согласно которому э, результатами оценки ветеринарной системы Харгазской республики признать эквивалентными э, требованиям Евразийского экономического союза. Э, необходимо отметить, что данный вопрос он, э, с момента вступления Харгаза Хыргыз, э, в Евразийский экономический союз стоял и очень был э, проблемный. Почему? Потому что Значит, наши товаропроизводители, производители, значит, производители касательно ветеринарного контроля не могли в полной мере реализовать свою продукцию на территории Евразийского комиссия Союза. С подписанием данного решения, значит, производители Харьковской республики могут беспрепятственно реализовывать свои товары на территории нашего союза. Действительно, повестка дня очередного заседания Евразийского межправительственного совета была насыщенной. Плавы правительства обозначили ряд вопросов, которые непосредственно направлены на углубление сотрудничества в рамках интеграции. В свою очередь, Кыргызстан намерен улучшить торгово-экономические показатели со странами, в которые входят в ЕАЭС, а также увеличить экспорт товаров. В этом плане отметим, что в прошлом году в Кыргызстане в рамках ЕАЭС экспорт увеличился на 5%, а импорт снизился на 4,7%. Ну а следующая Заседание Евразийского межправительственного совета состоится уже в Кыргызстане, точнее 9 августа, на побережье Исукуль в городе Челпаната. Ульзада Чубакова, Бахтут-Кязов, ЛТР, Армения, город Ереван. Проект международного сотрудничества «Один пояс, один путь» создает огромный потенциал развития для всех стран-участников. Об этом говорят эксперты и политологи, подводя итоги второго форума, прошедшего с 25 по 27 апреля в Пекине. Концепция «Одного пояса, одного пути» направлена на то, чтобы создавать и совершенствовать новые торговые пути и экономические коридоры между странами Азии, Европы, Африки, обеспечивая выход к Балтике и Северному морскому пути. О том, как создавался проект «Один пояс, один путь» и как он работает на сегодняшний день и какое участие в нем может сыграть наша страна, разбиралась Мадина Низамова. В 2008 году Китайская Народная Республика инициировала два интеграционных проекта. Первый под названием «Экономический пояс шелкового пути», второй – «Морской шелковый путь». Однако к 2013 году эти проекты трансформировались в единую концепцию, которая сегодня известна мировому сообществу как «один пояс, один путь». В этом же году председатель Китая Си Цзиньпинь, будучи с визитом в Казахстане, заявил о начале реализации данных все охватывающие инициативы. Надо сказать, что этот инфраструктурный проект не знает аналогов в мире по своей финансовой емкости. В 2000, если мне память не изменяет, где-то в 2013-2014 году была озвучена уже вся сумма, которую Китай готовит для финансирования. Эта сумма равняется 21 триллион 200 миллиардов долларов США. Подчеркиваю, что за всю историю человечества таких глобальных финансовых проектов человечество еще не знало. На сегодняшний день уже более сотни стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь». Об этом заявил лидер Поднебесной Си Цзиньпинь на втором международном форуме, посвященному проекту. В целом, развитие сотрудничества на суше и на воде, развитие инфраструктуры, снижение таможенных барьеров, взаимное инвестирование планируется для более 60 стран Центральной Азии Европы и Африки. «Этот проект в основном он состоит из крупных, громадных инфраструктурных проектов – это железные дороги, это автодороги, это и, возможно, другие какие-то виртуальные, киберпространства э, связи, так, чтобы обеспечить э, максимальную э, взаимосвязанность рынков сбыта, рынков э, скупок для того, чтобы связать». В 2014 году маршрут Великого Шелкового пути включили в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. В древние века это был грандиозный торговый маршрут. Караванные дороги пересекали Европу и Азию от Средиземноморья до Китая. Самый протяженный магистральный участок Шелкового пути проходил через территории Центральной Азии, в том числе и через Кыргызстан. Современный один пояс, один путь охватывает практически ту же самую территорию, что и несколько веков, Назад Зона охвата на суши выглядит следующим образом. Из Китая через Центральную Азию. Вот, собственно, на карте и Кыргызстан. Далее в Россию и уже непосредственно в Европу. Мы, как Сарабашев сказал, являемся мостом между соседом большим соседом «Вторая экономика мира». Китайская народная республика, вот. и мы являемся членом ЕАЭС, и прохождение через нас на ЕАЭС, а также на Восточную и Западную Европу достаточно удобно. Естественно, здесь предусматривается, чтобы каждая страна на евразийском пространстве имела доступ ко всем четырем морям, которые омывают Евразию. Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна занимает не последнее место в планах реализации китайской инициативы. На полях форума Сорунбай Джейнбеков провел переговоры с председателем Китая Си по вопросам транспортной и цифровой инфраструктуры, в том числе и по проекту «Один пояс, один путь». Самый обсуждаемый на сегодняшний день инфраструктурный проект – это строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Ключевое значение имеет реализация э, конкретного стратегического проекта строительства железной дороги китай Кыргызстан, Узбекистан. В этом отношении состоялся обмен мнениями. Сейчас основная задача, как можно быстрее приступить к практической реализации данного проекта, оказаться содействие в, в экспорте сельхозпродукции Китая и в этом году. В центре двусторонних отношений будут находиться вопросы установления побратимских связей между конкретными территориями Кыргызстана Китайской Народной Республики. По оценке экспертов, создание инфраструктуры является приоритетным стратегическим направлением кыргызско-китайского сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, один путь». Во-первых, создание локальных, промышленных и инфраструктурных проектов еще больше укрепят сотрудничество между нашими странами. Во-вторых, это откроет хорошие возможности для экономики Кыргызстана в ее дальнейшем устойчивом развитии. Мадина Низамова, Кайнар Ормонов, Ченгыстокторбек улу, ЛТР, Бишкек. 29 апреля АКС ГКМБ при получении денежных средств в размере 1 долларов США с поличным задержан начальника отдела перспективного планирования МП Бишке глав архитектура Установлено, что задержанный ранее выявил отсутствие разрешительных документов на земельных участках построек у заявителя и его соседей в жилмассиве Арча-Бишек и под угрозой их сноса систематически вымогал денежные средства в размере 10 тысяч долларов США, из которых 2 тысячи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 Сегодня, 30 апреля, в Ленинском районном суде проходит очередное заседание по делу обвиняемых экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Дело экс-директора компании Достан Юрия Васильева выделили в отдельное производство. Ранее Васильев признал свою вину. Напомним, окончательное обвинение по статье «Коррупция» предъявлено бывшим мэром столицы Кулматову и Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС мэри Бишкека и двум руководителям аффилированных с ними частных компаний». Ущерб государству по уголовным делам, по которым проходят экс-мэры, оценивается в 94 миллиона 884 тысячи сомов. Защиту обвиняемого Васильева подал повторное ходатайство о выделении в отдельное производство уголовного, материала уголовного дела в отношении обвиняемого Васильева. Постановлением Ленинского суда от 30 апреля 2019 -го года данное ходатайство было удовлетворено. Судебная коллегия Верховного суда изменила срок лишения свободы экс-депутату парламента Садыру Джапарову с 11,5 до 10 лет. Суд пересмотрел срок лишения свободы нардепа в связи со вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. Отметим, ранее суды всех инстанций приговорили экс-депутата к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митингов в Караколе в 2013 году. Садыра Джапарову парова осудили по статье «Захват заложника». В рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного по отдельным пунктам статьи 308 Уголовного кодекса в отношении имущества Дущенбека Зилалиева, расследование продолжается. По его результатам материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру. Подробнее в следующем материале. В 158 миллионов сомов оценивается имущество Душенбека Зилалиева. Однако, экс-председатель ГКПН в период с 2011 по 2016 годы, будучи на руководящих должностях, задекларировал свои доходы, расходы, имущества и обязательства на сумму около 2 миллионов 700 тысяч сомов. В то же время супруга Зилалиева заработала 525 тысяч сомов. Однако в результате проведенных следственных действий установлено, что у Зилалиева имеются активы в виде крупных денежных средств с неустановленным источником происхождения и имущества, которые в значительной степени превышают его официальные доходы». Отметим, что 7 декабря прошлого года ГКМБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела были проведены следственные действия в отношении имущества экс-вице-премьер-министра Дуишанбека Зилалиева. Он, находясь на госслужбе, имел в личном сбережении незадекларированные денежные средства в размере 889 тысяч 900 долларов, которые до сентября прошлого года хранил в банковской ячейке в одном из филиалов коммерческого банка. Кроме того, установлены активы Зилалиева, в виде недвижимости в Кыргызской Республике, не отраженные в декларациях о доходах и в целях сокрытия факта их принадлежности ему, зарегистрированные на родственников и других аффилированных с ним лиц, общая сумма которых превышает 158 миллионов сомов. Это без учета стоимости долей в месторождениях. Кроме того, установлено, что Зелалиев, будучи директором Государственного агентства по геологии Кыргызской Республики, оформил на своего родственника несколько лицензий на золоторудные и другие месторождения. Такое богатство резко контрастирует с более чем скромным положением госслужащего. Вместе с тем на ум, само собой, приходит тот факт, что время председательства Зилалиева в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования запомнилось не только огромным количеством выданных лицензий на разработку месторождений, но и многочисленными нарушениями в разрешительно лицензионной сфере. Это в определенной мере объясняет происхождение найденного богатства. За прошедшие 8 лет в сфере недропользования было выдано в 2010 году 178 лицензий. В 2011 году 191 лицензия. В 2012 году 83 лицензии. В 2013 году 258 лицензий. В 2014 году 336 лицензий. Наибольшее количество лицензий было выдано в 2015 году 673 в 2016 году 602 лицензии. В 2017 году 606 лицензий. В настоящее время идет расследование по факту выдачи Дущенбеком, Зилалиевым лицензии 13 иностранным компаниям. Мы проверяем аффилированность этих компаний Зилалиевым. Когда он занимал должность главы Госкомитета недропользования, и вице-премьер-министр было выдано две трети всех лицензий на разработку месторождений. Сюда относятся лицензии на золото и на воду, и 333 лицензии на добычу угля. Там были манипуляции. Лицензии отбирали, отзывали и выдавали другим. Имя Дуичанбека Зилалиева фигурирует и в последней истории с урановым месторождением на Казал ампольской площади. Среди прочих свою подпись в продлении лицензии компании Юразия ставил и Зилалиев. 2010 -го года уже активно вот, стали включаться там, раздавали э, э, лицензии, да? и конечно все это было как бы по коррупционной схеме, поскольку именно в эпоху Атамбаева, когда стал Зилалиев э, председателем э, комитета да, по геологии, э, он э, очень много лицензий э, было э, роздано именно в, это, в этот период. И по Урану лично вот, э, Зилалиев э, дал 4 лицензии. Четыре лицензии, в том числе и взлом пол. Конечно, эм, все это было по корционной схеме. Эта история объясняет недовольство граждан тем, что отдельные сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, во время президентства которого компании «Юразия» несколько раз была продлена лицензия, сейчас на волне антиурановых высказываний стараются извлечь личную выгоду. Всех чиновников, которые с 2010 года дали разрешение на разработку исследований крановых месторождений, необходимо привлечь к ответственности. И неважно, будь то это рядовой чиновник, премьер-министр или даже экс-президент. Они принимали стратегически важные решения, скрывая от народа. Виновных необходимо привлечь к уголовной ответственности. Этот вопрос поднимался еще в советское время. Только на тот момент руководство советского Кыргызстана смогло отстоять интересы народа и не допустило разработки уранового месторождения. Турдакун Усубалиев не дал разрешения на разработку урана. В то время вся наша компартия была против добычи урана. Мы, будучи в составе Советского Союза, смогли защитить национальные интересы и показать свою позицию. Прискорбно, что уже в независимом Кыргызстане минутная выгода оказалась важнее интересов целого народа. Отдельные чиновники за малую мзду дали свое разрешение – Благо нынешнее руководство страны вовремя остановило эту работу. Это было самое верное и мудрое решение. В рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного по отдельным пунктам статьи 308 Уголовного кодекса в отношении имущества Дючемека Зилалиева, расследование продолжается. По его результатам, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру. Бекмамата Самбекулу Асхармарата Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Далее в эфире новости спорта и прогноз погоды на завтра.